Здравствуйте, дорогие мои друзья! Знаете, сегодня хотел, наверное, поговорить о сказках в нашей жизни Сейчас, наверное, многие из вас не смотрят даже мультики, а уж сказки-то вообще не читают И вот к чему я на эти сказки Да, мы уже не дети давно И хотим умные, толстые книги читать Каких-то политобозревателей слушать Знаете, на Первом канале очень умные люди есть И на России есть один такой умник Во Френче ходит в таком, э, То есть в нем, в нем погиб великий диктатор Уж он бы развернулся Уж он бы показался своей мощью и харизмой Правда, которая в последнее время сильно сгнила Я бы сказал, просто прогнила Как и весь этот режим Знаете, на самом деле Вот Вспоминается золотая антилопа, когда золото превращается в черепки. Знаете, царь Мидас мне вспоминается, который к чему не прикоснулся, все превращалось в золото. Но ну, это хоть хотя бы, да. А, но золото нельзя есть. Его нельзя. С ним ничего нельзя делать. Это только какая-то абстракция золота на самом деле. Вот у меня тут на стенке висит саксофон цвета золота Такой золотой цвет я смотрю все время И, и почему-то у меня ассоциация с царем Медасом и, и с нашим, как говорится Плохое слово нашим тем, тем человеком, который считает себя вершителем судеб нашей страны А может быть и всего мира Как же это произошло, что вот этот вот Маленький мальчик Вова, щуплый, невзрачный, еще с детства он какой-то плешивенький был Как он при этом стал руководителем страны, какая судьба такая вот, да? Кажется, мы же все прагматичные люди, все так, а нет, все в мире в этом, это магия Потому что все в мире это энергия, а магия работает именно с энергией, с этими с этими тонкими вещами На самом деле, магия Это то, что в нас Снаружи, внутри Это и наши чувства, и наши мысли И даже твердые предметы вокруг нас Даже вот этот золотой саксофон Который в последнее время Пылится На стене Пылится Ну что же Так что же Наследствие, наследие царя Медаса Какое оно как вот этот мальчик Вова добился этого Сегодня э, говорил с одним замечательным человеком И он мне рассказал историю своего друга Который перед смертью рассказал ему тоже историю своего детства Такую сказочную, простую э, Друг его был троечником, двоечником, даже двоечником И естественно родители были недовольны Родители советские еще были недовольны, ругали его Достаточно серьезно ругали, может быть даже и шлепали ремнем И однажды, когда он ни черта не выучил А вот что-то атмосфера такая вот накалилась Он даже не знал, к чему обратиться И он как бы внутри себя попросил черта говорит, Вот если поможешь мне, значит я вот тоже поверю в тебя Поверю в черта, не в бога, заметьте, не в бога, а в черта Если я получу пятерку и, как вы думали, он получает пятак. Получает 5 баллов. Ну, естественно, обстановка в доме немножко разряжается. Не значит, что он стал отличником. Нет. Но жизнь потянулась, как говорится, привычным чередом. И, конечно, наверняка у этого мальчика он эту, одну такую историю рассказал. И вот этот вот человек, которому он рассказывал, он так, как бы э, ну, осознающий, видящий в чем-то. Он осознал, что, видимо, этот мальчик всю жизнь стал пользоваться вот этой методикой У него получилось Попроси черта, он тебе поможет Попроси, он поможет И дальше у него, видимо, жизнь сложилась Ну и карьера, и материальное состояние Все было хорошо Но вот после того, как рассказал он эту историю Видимо, на душе у него что-то лежало Через две недели произошел пожар В котором он сгорел то есть, видите, черт тоже не прощает, наверное. Нельзя было разглашать этой маленькой тайны, маленькой детской тайны. Смешной, но груз дальше просто человек не рассказал, что он и дальше обращался к черту и просил его о чем-то. И тот давал, а чего бы нет. Сколько мы видим таких людей? Неталантливых, глупых, жадных, злых, которые реально, видимо, просят, заключают договора, заключают, заключают. И мы на нашем примере, на примере вот этого маленького, лысоватого, уже старого человека Отчаянно бьющегося за свою душу Который понимает, куда, в какую пропасть он катится На самом деле он понимает это Это вы можете видеть по его глазам Хотя вы скажете, что там вообще души нет Душа есть часто даже у камня Это не значит, что бесчеловечные поступки Или какая-то вот эта мерзость, что без души нет, душа есть и сейчас вы будете говорить, это двойник, тройник. Есть двойники, но есть и настоящий. И он мечется. И мечется. А карма, кстати, и на двойниках лежит такая же. Такая же. И вот сейчас, к примеру, не пустили его на Олимпиаду. Не имеет права приезжать. Представляете? Для такого человека, горделивого, мощного, который... Еще недавно судьбы мира хотел решать. Судьбы всего мира. У него были такие амбиции. На страну он свое внимание наборчал. Здесь не надо. Он там миллиард туда, миллиард сюда. Мы будем наши войска, наши ракеты. По 10 раз там ракета может обогнуть земной шар и ударить именно туда. То есть мощь ощущал в своих маленьких, маленьких ручонках. Какую мощь этой страны? А нет, она уплывает. И вот это, конечно, он какая вот, доживет ли он до Олимпиады до следующей? Нет, не доживет, но сама пощечина сказать, от тебе нельзя. А вот тебе нельзя. Сейчас он может, а да мы сами у себя Олимпиаду затеем, такую Олимпиаду, что на уже сил-то нету. А что прошлая Олимпиада? Вот как вам, вам она? Вот это вот шоу. Действительно красочное, масштабное шоу было. Остался у вас что-то вот, какой-то горький осадок. Даже Олимпиада 80 там в Москве. И то вспоминаешь ее с теплотой Потому что в ней все-таки была, была душевность Несмотря тоже, конечно, показуха, все остальное Там олимпийские мишки Все-таки было естественно А здесь искусственная мертвое насыщенная вот этим Светом ламп Каким-то масштабностью Затрат, шоу все, рас, все рассыпалось в пыль Где эти стадионы, к примеру Масштабные стадионы после чемпионата мира Многие из них разваливаются там не играют люди, они мертвые Там мертвая энергия Они сыпятся, потому что сделано тоже Где космодром Восточный Масштабный проект Чтобы космос покорить Нету космоса, он тоже за... рассыпался Все вот прямо рассыпается в труху Действительно, к чему он не прикасается Все превращается Ну, можно сказать, в дерьмо да? Такой царь Царь, медас, дерьмодас Да, вот нас Дерьмо даст да. То есть прикасается Чему бы он ни прикоснулся, все превращается в дерьмо И похоже даже то, что он сейчас ест И пьет Превращается в дерьмо Так бывает, такое, знаете, заклятие Когда человек любые деликатесы Приносит, они воняют И вкус дерьма Вы едите, а будет дерьмо И никуда от этого не сбежать Никакие повара, там французские Любые кухни, любые специи Любые приправы А вкуса не будет кстати, знаете, вот симптом такой, ну вот этой болезни, что потеря вкуса и запаха Тоже такой символичный, есть в нем что-то такое вот из божественной игры Что да, ты можешь съесть все, но ты не будешь чувствовать вкуса Тебя будет окружать самые лучшие удовольствия этого мира Но они кроме горечи и отчаяния не присут тебе ничего Вот эта божественная игра, она часто бывает с такими горделивыми людьми вы просите, вам дают. Да, эти демоны могут дать вам все. И знаете, предлагали и Буде, и Христу, и многим праведникам. Приходили к ним и предлагали. Мы дадим вам весь мир. Да. Так во многих пророчествах говорится. Приходили и искушали в последний раз. Говорят, мы дадим все. Ты будешь царем мира этого. И они не соглашались. А кто-то соглашается. Какие-то мальчуганы, которые говорят за пятерку. Да, я... Буду, буду поклоняться тебе, буду в тебя верить, пока ты мне даешь что-то. Но это даешь, превращается в прах, в пыль. А это время очень быстро проходит. Думаете, вот там 10, 20, 50 лет, там договор какой-то. Ну, далеко-то не заключает, ну, 10-20 лет. Ну, у Путина это было, наверное, 20 лет. И все начало сыпаться. И сейчас бы вот что можно сделать на самом деле. Действительно, как бывает, когда человек понимает, да. Что я сделал все все дерьмо и когда вы не хватаетесь и можете внутри себя простое слово сказать да я ошибся я профукал свою душу я профукал все и кстати всю всю страну тоже я подставил я всех всех вас продал продал за свои амбиции я продал ну сатане скажем так ну кому имена имена здесь не важны а нет вот этому вот смелости сказать, выйти и сказать. Ребята, я обделался. Вот правда, я обделался. Все, что я сделал, все сыпется. Поэтому я, я иду. Я не знаю, я ухожу, я, я иду там на коленях ползти по всей стране. Что-то просто вот раскаяние, помните? Вы скажете, нет прощения. Да, нет прощения. Но внутри себя человек, чтобы как-то... В чем-то вытащить свою душу, может сказать, да, все, что я сделал, не принесло счастья ни мне, ни никому. Даже из тех, кто участвовал, ни детям. Действительно, это так, это, это будет сыпаться дальше. Он кажется, что он оставит каждому там это дочерям, внукам, друзьям своим, там миллиарды, миллиарды. Он пытается насытить этим, накидать им это, этого горы золота Принесут они им, скажут, ну да, они же шикуют, у них же все в порядке. Порядке ли со стороны видно а смотрите как все дети сходят с ума дети вот этих богатеев не приносит ни образование не приносит ума этим людям не условия не приносят здоровьем. знаете вот тиньков вот даже сейчас вот видите он в отчаянии говорит все что да я сделал он сейчас болеет то есть здоровье -то уходит и он не может миллионами миллиардами он не может залить знаете, купить смерть невозможно И она уже стоит, возможно, когда-то Вот этот вот мальчуган Кто там, как его зовут? Ну, не помню его имя Мальчик Теньков, маленький Сказал, мне надоело быть бедным Мне надоело быть нищим Помоги мне, дай мне это Я, я поверю, я буду Твоим Ему дали, сказали, пожалуйста Пожалуйста, контракт Контракт есть, бери, давай заключай Бери ну и он заключил. И он кончился. И все. И жизнь не просто так. Могли бы, знаете, просто хлопнуть все. Нет. Вот он будет медленно умирать, будет цепляться за свою жизнь, будет там процедуры, я не знаю, там кровь младенца все переливать. Ходить по, по колдунам, по разным. Я знаю столько случаев, знаете, ну и что, и ко мне обращаются, там, помоги, а я смотрю, а чё, там поможешь, да? чем там поможешь-то? Чем все же черное, все выжженное, знаете? Э Люди часто, ну, из каких-то силовых служб, там, и говорят, ну, там, типа, ну, что, давай, очисти меня. Ну, а что можно сказать? Ну, так чуть-чуть. Отлокировать можно, а все же выжженно. Как можно там за час, за день это все убрать? Можно, когда есть осознание, когда есть покаяние, когда человек понимает, не просто он пришел там, типа, давай, типа, почисть ко мне машину, привыкли так именно, заплатил все, получи, а тут нужен, важен ваш труд, если вы, даже чтобы вы ни сделали, вовремя остановиться, это не значит, что вы не улетите в эту пропасть, абсолютно не значит, не значит, что вам какое-то прощение за покаяние полное будет, но это насколько вы сумеете оттуда выбраться, насколько глубоко упадете и сумеете ли выбраться, и как будут дальше жить ваши близкие, а наш царь Мидас Или как его там На П На П Мидас Что-то непристойное Хотя в этом Как говорится наш Вова Не был замечен Но все-таки Ну так в таком бытовом смысле Знаете, когда мы знаем, что человек Какой-то не очень хороший Мы так говорим На букву П ты даже если у тебя, так сказать, традиционные воззрения на некоторые моменты нашей человеческой жизни. Да, что-то я сегодня, друзья мои, так как-то грустновато рассказываю. Но все же. Сейчас вот мы наблюдаем интереснейшую игру. Она может быть сложная для многих из нас трагическая. Но мы, если мы ощущаем, чувствуем энергию. Мы должны понимать что происходит вот что происходит сейчас трагедия вот этого маленького человека который заключил договор а пора пора рассчитаться в конце пути придется рассчитаться но дело в том что мы еще не осознаем когда делаем это что конец пути это не конец нашей жизни что путь, гораздо, путь души гораздо длиннее Он идет, знаете идет, идет дольше Что для души Вот наше воплощение Наша вот вся жизнь Это всего лишь один маленький день Один день И вот знаете как Ребенок там в день рождения может там нажраться Конфет, там сладостей там Набеситься до, до безумия А на следующий день он просыпается И такой тяжкий это весь похмелье, и этот день уже он проводит в больнице или еще где-то. Вот похожая, наверное, схема, конечно, упрощенная, я вам говорю, но помните, что даже оглянитесь назад, вот назад в своей жизни, и все события своей жизни вы можете уместить вот на ладони. Ну, какие-то были ключевые, там детство, там какие-то учеба, взаимоотношения, какие-то ключевые, там, может быть. Дом построили, еще что-то. А на самом деле все. Оглянитесь и это все окажется пылью. И все те вещи, которые вы делали, покажутся вам настолько незначительными. Хотя тогда, когда это было, вы указали, думали, это все. Вот от этого даже вот для ребенка это пятерка или какая-то поход там куда-то э с родителями поездка кажется масштабнейшим событием. А потом это все остается как вот пыль. Поэтому по-настоящему то, что нужно нам, это развивать свою душу. Да, идти вот, идти духовным путем. Нет, не значит, что надо отказываться от, от мира. Нет, надо уметь идти духовным путем в миру, понимая, принимая вот эти вот моменты, которые возникают здесь. Не скрываться от них, не убегать куда-то там в какие-то скиты, монастыри в молитву, а уметь работать духовно в этом мире. Живя в социуме И выстраивая отношения И карьеру И материальные благосостояния свое То все это часть мира Тот кто что-то отвергает здесь Просто глупец Потому что Ну ладно, как вы думаете Как вам нам наше шоу Пора ли уже давать занавес Или еще рановато Мы еще не все увидели Все, друзья мои, пока